Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на обзор варкапа под номером 244-5. Да, ну где-то там карта R7 Reanimate. Это очень старенькая карта. Текстуры не очень классные. Я думаю, что они размылят абсолютно полностью всю картинку. Поэтому я сделал пикмипа побольше. Я думаю, мы пожертвуем текстурами, но зато будет картинка поприятнее. В общем-то, карта Раст, Раста 7, все его, я думаю, знают по таким известным картам, как ТР7 Lock, там Клим world и так далее. Некоторые из них даже были у нас уже на Экстре. И это, то ли на Варкапе даже где-то, где-то вот тут, в общем-то, они были. В общем-то, начинаем мы в таком, грубо говоря, туннеле, выбора у нас нету. Нужно стрейфить по падикам. Далее у нас здесь в УК-3 просто начинается спейсинг, чтобы не запнуться А в ЦП в целом можно делать даблджампы и... Собственно, все Далее падаем вниз Здесь у нас просто такая платформа, не знаю зачем Здесь у нас с другой стороны рампа, тоже непонятно зачем Для чего это нужно и... Может быть какая-то секретка где-то есть, которая открывается с этой рампы и так далее Но в целом у нас есть такая вот... Такое окно сверху Дают плазму, 75 плазму И очевидно нужно плазмить Плазмлю я сбоку Потому что здесь у нас Раз сделал специально даже вот по этому шву Видно что он вот, этот вот, вот эту часть Он сделал пошире Чтобы напрямую не поднимались И ударялись головой Раньше так очень часто делали Это такой распространенный в целом Маневр так скажем Далее у нас идут э, обычные падики Просто пропрыгиваем, дают ракету И здесь у нас поворот вниз В целом можно, конечно, и без ракеты пройти но ну, ракета больше для Ваку тритона И далее у нас, по-моему, где-то здесь от отбирают ракету Так что нам в любом случае надо ее использовать Даже если мы в ЦПМ ее нигде не юзаем То ну, в этой области в любом случае нам надо ее выстрелить, чтобы получить скорость Далее у нас небольшие лабиринты Ну как лабиринты, просто поворот на 180 И видим мы, что сверху есть какой-то мост Пока забраться мы на него не можем Проходим далее, здесь у нас ступенечки Все очень узенько После ракеты там наверняка еще будет много скорости И проходим через этот мост Здесь у нас две рампочки и 6 гранат Не знаю, зачем 6, но... Как бы, может быть, для того, чтобы потренить Но забираться нам туда, наверх Успешно забираемся 16696, Димон, привет, и... Здесь мы можем просто... Что такое? Спасибо Здесь мы можем просто что Я тупой цел багом просто взять и финишировать Это у нас уже финиш То есть мы поднимаемся Просто присасываемся, так сказать, в потолку И продолжаем Точнее не продолжаем, а заканчиваем эту карту а, В целом карта очень прямолинейная Понятно, что можно сделать где-то минус джамп, там минус джамп Тут в силу как бы скилла но есть, я думаю, нужно сказать только об одном основном моменте Все, остальное мы посмотрим в демках Потому что карта действительно очень прямая И каких-то совсем э, разнобоя по дорожкам точно не будет И, в общем-то, кто уже, может быть, успел заметить То здесь есть такие вот столбы Такие, как бы, выделенные браши И снизу есть рампочки И по бокам есть рампочки В чем прикол? А прикол в том, что мы, будучи э, ЦПМерами, э, ну, можем, во-первых, с пеком даже просто пролететь и посмотреть, что вот эти рампочки, они находятся примерно на уровне вот этого подъема. И в целом, так как это ЦПМ у нас тут около 900 упсов скорости, то мы можем попробовать, ну, первый вариант, который мне бросался в глаза, это мы прыгаем, подбираем спейсинг себе, Делаем здесь прыжок на самом краешке рампы. И следующий прыжок делаем вот здесь вот. То есть мы, получается, делаем условный такой дублджамп об рампу. И сюда залетаем. Но это было не очень просто в целом. И, естественно, ребята потом нашли другой отличный способ, более простой. Мы также делаем дублджамп. И прыгаем вот об эти вот маленькие штучки. И просто сохраняем почти всю скорость. И далее можем еще и минусджамп делать сразу на этот пад. А если еще... Или не на этот? А, по-моему, вот сюда. Да, по-моему, вот сюда вот. Сразу прыгаем на этот падик. С этого падика мы прыгаем на следующий, но берем пошире. Чтобы с этого падика здесь уже не делать прыжок, а просто мы приземляемся почти на край. И просто соскальзываем, поворачиваем и стреляем ракету. Это в целом роуд был бы, ну, такой, самый топовый. Ну и здесь, естественно, тоже нужно сохранять максимальное количество скорости, если все удачно, везде завернешь, делаешь дублджамп, забираешь э, гранату и сразу же наперед, конечно, в полете кидаешь, здесь уже внизу ее таймишь, поднимаешься вверх, и так далее. Ну и еще очень важный момент, который будет, скорее всего, решать во многих демках, то как вы вылетите с гранаты, потому что если вы вылетите с гранаты очень медленно, то вот это все расстояние, сколько тут раз, два прыжок... Это все очень много потратит вам времени, поэтому кто лучше с гранаты вылетел, по сути, тот и победил уже в топовых демках. Так как скорости там везде примерно одинаковые, потому что повороты очень узкие. Ну и как бы особо соревноваться здесь не в чем, есть только вот во фреймах, кто почище пройдет, кто побольше скорости сохранит и все такое. В УК-3, естественно, нужно проходить с плазмой другого варианта у нас нету. И в остальном, как бы, у нас. Хотя, я не знаю, По поводу Кудри можно ли оттолкнуться таких от же брашей с другой стороны, к примеру. Но нам по-любому надо будет забираться с плазмой, плюс там ступеньки. Плюс ракету мы в любом случае используем потом для поворота. Точнее, ну, чтобы упасть на, не... на первый этаж. Ну и все, там дальше граунд фрейм, граунд фрейм и все в порядке, да, Люська? Так что такая вот карта Есть еще у нас, кстати, спереди здесь такие рампы, но я не уверен, можно ли их использовать Я пытался, когда мы дав давно ее с центром играли, я пытался разгоняться и прыгать сюда То есть прыгать куда-то вот сюда, на столб или сюда и отсюда прыгать об эту рампу но здесь очень часто головой сверху об эту штуку бьешься. И потом ты все равно всю скорость в итоге теряешь. То есть то, что ребята потом нашли вот от этих штук. А я их раньше, честно говоря, вообще даже не замечал. ну что, видимо, текстура говно. То... То что... Ну, то что, в общем... Вот этот способ, он гораздо и гораздо быстрее. Давайте перейдем к демкам. Собственно, не знаю что там еще рассказать вам так начнем как всегда, В к 3 демок не очень много но они все по 30 секунд поэтому придется посидеть <laughs> все равно в любом случае и ребята я не знаю давайте в комментариях кто сейчас смотрит <coughs> давайте в комментариях мы узнаем стоит ли делать обзор только допустим топ 10 дымок или только там топ-топ 20, топ-15, если демок очень много, потому что это реально занимает очень много времени. Получаются полуторачасовые, двухчасовые обзоры. Вот Лекс, да, использует ракету для того, чтобы просто оттолкнуться назад от стены. Стрейф у Лекса неплохой. Здесь тихонечко, просто почти пешком забирается. Гранату Кидает наперед, но не получается. Еще такой момент, я не рассказал, что граната имеет свойство отпрыгивать, если вы ее... Её... Она как попрыгунчик. Если вы ее кидаете сверху, она отпрыгивает на... там, по-моему, на пол высоты, наверное, с которой вы ее скинули. То есть, ну... по-моему, да. Ну что-то, ну не на пол, ну что-то такое. Вообще она как попрыгунчик прыгает, эта граната. Поэтому там была особая сложность с 42.9, чтобы закинуть гранату наперед. Вот у Скапалумина здесь уже спейсинг проработан, он уже знает, как ему надо прыгать. В любом случае, конечно, подбирает плазму, правда, не сразу. Также используют ракету, но тут Трудно, наверное, использовать ракету Как-то по-другому, задом чуть-чуть прострейфил Но это нормально для удобства просто Как бы ничего в этом Сверхестественного, я считаю, нету Отличная была Граната наперед, и он еще хотел он еще гранату наперед хотел затаймить с бфгой. Это, конечно, блин, классно было бы, если бы получилось, но в этом нету реально особого смысла, потому что тебе надо тогда ждать, по сути, гранату. А с бфгой ты и так быстро можешь забираться, поэтому, да. 42.5 это Неплохой климп Но можно было бы конечно и побыстрее Хорошие сёрклы Здесь мало скорости очень набирает после ракеты Врезается в углы Ну это конечно фиксить нужно Но я думаю что Это не так легко пофиксить В случае С менее опытными игроками Потому что контроля меньше и бфг в конце очень хорошая получилась. Хотя, хотя в целом можно закинуть гранату вторую во время того, как ты ловишь первую. И в этом случае ты будешь примерно вовремя одновременно с бфгой стрелять и гранату. Но, опять же, если такой дроч, есть если смысл в таком дроче, Потому что если ты неправильно словил гранату, то ты зафейлил. А uh, это финал карты, и типа, это даже не до ФВЦ, поэтому. Ну такое. Но Скополумин все равно молодец. что такое придумал, я даже не думал. И я думаю, многие не думали об этом. Хулиган, 0 двойной. Я думаю, что хулиган здесь чисто на стрейфе Зарулил И БФГу, к сожалению Немножко запорол Ну как немножко, сильно запорол С механик Ну, у, Пашка, у Пашки, возможно, нету времени, поэтому Немножко недоработанное, конечно, прохождение Механика то что такое же в вначале, как у Скополамина Будут ли такие же гениальные идеи, как у Скополамина Вот в чем вопрос. Неплохой стрейф по падикам. Хорошо толкнулся до 600, даже почти добрал. Аккуратненько, нигде не врезался. Тихонечко. Взял ее, прострейфил. И отличная бфг еще получилась Мог бы на самом деле зафейлить, но ладно Молодец, молодец. отличная бфг 38.8 Уже сразу большой у нас отрыв Какой-то идет в 3 секунды почти Хейз Тоже хороший спейсинг на старте очень-очень четко забрался с плазмы. На этом очень много, я думаю, выиграл у своих оппонентов. Тоже хорошо толкнулся. И здесь более гранд-фреймы четкие, сохранение скорости более высокое. Ну, в целом, игрок опытнее, конечно, он имеет представление, наверное, как правильно это делать. Видите, она высоко, граната подлетает, и... Ты постоянно в одну и ту же точку не сможешь, конечно, кидать, но примерно можно для себя найти. Плюс текстуры такие еще говняные. 38,7 пашка. И да, классная бфгалка у за получилась. Отлично оттолкнулся Неплохие граунд фреймы Но у Хейза, конечно, подчетче это было Но вот Пашка, он, мне кажется, на в какой-то момент вырвался от Хейза вперед О, еще и бафага не получилось Да, обидно, обидно Мог бы, мог бы гораздо сильнее сделать 380 0 и ступ. хорошо забрался с плазмы неплохо оттолкнулся вот -то нужно было прыгать здесь на лесенке надо было прыгать потерял потерял очень много времени потерял надо было прыгать на лесенке а не пешком идти вот отличная граната я думаю она в основном порешала и БФГ очень такая посредственная Но не знаю, может быть он решил так засейвить Типа то, что он все отлично прошел, не знаю Но а, БФГ не очень, конечно И на лестнике надо было прыгать В остальном вроде как Все более-менее Прокиплоп 37.4 хорошая очень плазма. 5.8 первый чек. У ребят там 6.2 было. То есть он уже почти на полсекунды их обгоняет. Только на старте. Стрейк, конечно, не очень четкий. Еще здесь скорости немного потерял. Плюс на рампах можно гораздо эффективнее на этих двигаться. Но, тем не менее, граната получилась неплохая и целый бак не удался. Но... Да, все равно сделал 37.4 Хороший результат 36.9 А, ну тут у них Я понял, у них этот Я что-то затупил на протипопе. У них вначале спейсинг другой Более эффективный, поэтому они экономят Так много ну, пуза стрейф почетче, вот он прыгает на лесенке. Еще даже прыжок сделал. Но прыжок был не обязательно, конечно, но. Ой, здесь еще. ой потерял на рампах, потерял, потерял на рампах. И наперед не закидывал, решил, решил засейвить, не закидывал наперед. И ПФК хорошая получилась. Ну не зря, не зря засейвил. 36,9 хороший результат. Стронгест! Стронгест! 36,2. Что-то я даже не знал, что ты демку отправил. Ренат. Да, ну давай посмотрим, что тут у тебя. Ну, вот начальный спейсинг, конечно, не самый, получается, эффективный. 6.1 чек, хотя лучше, чем у других с таким же спейсингом. 520 оттолкнулся от стены. Хорошие граунд фреймы, кстати. Очень эффективно набирают скорость после них. И вот-вот-вот-вот рампа максимально вообще эффективно пройдена Не то чтобы максимально А, еще хотел гранату тоже затаймить Ну, классно, классно Ну, граундфрейм очень хорошие На них, я думаю, очень много выиграл Плюс рампы прошел очень круто И я думаю, в этом в основной тайме состоит Но то, что гранату, конечно, хотел затаймить Это тоже очень круто Вы со скополамина молодцы Бионекс 34.6 Тоже пока все отлично ну ке он как бы и в африке ке да? он должен как бы при о какая граната У -у У -у -у -у -у -у! он просто идеальнейшим образом словил гранату просто просто м -м -м -м, просто вот ювелирнейшая граната была в, в исполнении ке не знаю где они еще джали вот эти секунды но блин Дианекс, красава, я тебе так скажу Кисель Тот самый, который, в честь которого был Кисель Кап Не знаю, как они связаны и связаны ли Потому что Кисель вроде как э, Маппер Или нет Нет, Кисель, не, это я думал, что он маппер А Кисель Кап мапили другие люди Ну короче, это старичок Старичков просто э, кланемся в ноги Еще Киселю Это, я думаю, наравне с Кетом старичок как у тебя, обратки Кисель? Рассказывай, как у тебя дела, брат? Давай, отправляй демок получше. Вот чувак, я не знаю, он может поигрывает, конечно, иногда, но, блин, все равно, грубо говоря, не быть в общей какой-то тусовке, да, которая постоянно растет в плане планки скилла. Очень классная ракета была. Очень... Ой, ну тут, я понял, это минус джампы, короче. да. И держать вот такой вот уровень сильный Ой, надо было прыгать Пешком прошел, надо было прыгать Киселек, ну что ж ты, что ж Прыгнул бы, Романа бы обогнал <кười> <кười> Если бы ты прыгнул, ты бы раньше Вот на эту же сотку, ты бы раньше взял Бифагу и у тебя бы... Точнее Ты бы взял бы Ну ты, ты, я думаю, ты сам понимаешь и Мне не нужно тебе объяснять, но для тех, кто Может быть не понял, почему я так возмутился Для... Остальных ребят. Потому что Хокс отмечал, кстати, эту тему, что нужно. Все равно нужно в прошлые демки это самое. Ну и в общем, он шел пешком возле гранаты. И пока он шел пешком, он терял все, это, все время. Он мог бы сделать прыжок и взять БФУ сразу. Так как это в Q3, пока БФГ достается у тебя, ты как раз приземлишься. И у тебя исчезает вот этот промежуток, который ты ходил в пустую пешком. Этот промежуток времени, там может полтинничек, да. Но этот полтинничек в итоге, как бы, он бы мог по нарастающей. Э, увеличиться, если бы он прыгнул. То есть он бы этот полтинничек убрал, и у него бы еще финиш еще быстрее получился. То есть где-то как раз сотка, которую роман отжал Ну, это я так думаю. Давайте посмотрим роман. Топ-2. Поздравляшки. Жаль, Кета не обогнал, но у кета там фрейма дрочь. Граун, граунда фрейма дрочь. Максимально эффективно прошел плазму. Очень сильная ракета. Ну и, и я сказал минус джампы, да? Ну, ну, фактически не минус джампы, просто немного другой ролл. Другой спейсинг с сохранением скорости Тоже словил очень хорошо гранату И вот он прыгнул И, и, и вероятно, вероятно, что вот этот прыжок <laughs> Так как они примерно одинаково прошли Вот о чем я говорю То есть вот этот прыжок на бухгалке он скорее всего зарешал лол. Да, жестко Норман Красава, красава Не знаю, смотришь ли ты обзоры Но спасибо, что участвуешь, очень приятно 333 обогнал на 200, ой, на сто еще да получается там 334 же было или нет блин сейчас посмотрим ну, короче перегнал жестко я думаю что в основном это конечно же <клышленный кет> великие граунд фреймы кета М -м -м, он так сразу отстрелился И здесь у него скорости меньше гораздо ну, старт, по сути, похуже А, у него граната очень сильная получилась М -м -м. На 300? Подожди А где 300? Бля, роман, короче Я давно хочу предложить, а я все забываю Давай я тебя буду приглашать как спецгостя, чтобы разбирать ВКУ-3. Потому что иногда непонятно, не пизды вообще. Если ты вдруг смотришь обзоры, напиши мне где-нибудь в Дискорде. Давай мы с тобой договоримся на какое-нибудь на пару обзорчиков, может, где будешь сам участвовать, где тебе будет интересно. Посидим, попиздим, так сказать. Ладно, в общем, демки, конечно, ВКУ-3 нереальные. И я еще раз хочу отметить, что... Самая классная граната была Все равно Кианекса Просто максимально эффективная а, Ладно, CPM, Шторм 49.1 Скорее всего, это демка рофельная какая-то Ну, да, в общем А че задом не заклимбил? Ну, это бан, не заклимбил задом а, я понял, ну... Это... Не знаю ли... Да, ну задом, да, ладно. Ну это мы с Димоном обсудим. Ну нормально, ладно. Ну, нет, ну тут видно, что задом. И если сейчас кто-то ничего не понимает, то вам не надо. А может и нет Ну, в общем Ладно <laughs> Без комментария поставим эту демку 43.5 текс Лекс, лекс, лекс Материал теряет в целом <laughs> очень много скорости везде И делает почему-то граунд фреймы я, я просто, я сижу, думаю, окей, ВК-3 смотрим Типа, <laughs> он так прыгает, как то в ВК-3 до сих пор смотрим Я понять не могу, в чем проблема Ну, в общем, да В общем, мы все видели, что постоянные сбросы скорости Что поворачивать надо все-таки на боковые стрейфы АД, либо там у кого как забинджено и все такое. Хардкор 37.7. Так, ну пока без срез. Пока просто с плазмой ребята проходят. Здесь у нас подсбросили скорость, потому что это все перелетается. Отстрел от дальней стены, как в Уку 3, не очень эффективный, потому что ты, грубо говоря, стреляешь со своей э чуть ли не нулевой скоростью. Эффективнее гораздо было бы стрелять именно поворачивая. Ты что там ракету отбирают, типа не сразу, а <coughs> уже в самом туннеле. Целбак, конечно, запорол. Но, ну не знаю, но я бы переиграл на самом деле, как-то не очень качественно пройдено тем более, что хардкор мы знаем, что хардкор может. 37,2 в Кубе. Но, возможно, хардкору она просто не понравилась. Тоже есть такой вариант. Но не понравилось, тогда не играйте, а чё? Я 40 секунд не обеднею. А на рейтинг торчит такое. Не очень хороший угол, на самом деле. Так, Скуби поворачивает кнопку вперед, тоже от дальней стены не совсем правильно Ну и кнопку, ну не совсем кнопку вперед, здесь на повороте очень много потерял Я думаю, что э, Скуби, у него вроде бы проблем особых прямо с пушками нету Но, э, из того, что я вижу, я бы ему посоветовал именно посидеть и поиграть в стрейф Просто, просто стрейф любой Открываешь карты Порнстара и дрочишь и это да, прибудет с собой силы. 36,9 Арсению Так, TimeSkill, все понятно. Да клан Pro, все ясно. это досвидули. Да На плазме очень долго поднимался вверх. Мог бы побыстрее подняться. И от дальней стены не совсем правильно но повороты более плавные, более качественные, сохраняют скорости побольше, чем с Куби. И наперед не закидывал, но это абсолютно ничего страшного, главное что, а... главное что прошел нормально. Но на буфете конечно запоролся и гранату лучше бы было кидать откуда-нибудь от центра. Чтобы уже с какой-то начальной скоростью вылетать на БФБУ. Так было бы гораздо быстрее. А Шанзик 36,7. <плодиспрофили> Тоже пока что все через плазму. На плазму на... После плазмы забрался гораздо эффективнее. И вот, грубо говоря, на повороте Но, но да, лучше бы ты, конечно, от отстрелился Ну, на повороте можно очень много Там 800 упсов можно себе выбить Если не больше Тоже наперед накидал И вот примерно от центра он делает Как раз, чтобы с какой-то начальной скоростью вылететь Но не вылетел, потому что немножко зафейлил А перепроходить это такое, конечно, не по-пацански Поэтому, что есть, то есть 35.4 хулиган Силичан Силичун Так, Пашка, давай Как учили, давай Хорошо забрался с плазмы От дальней стены отстрелился Ошибка В остальном повороты хорошие Тоже примерно от центра. И тоже все равно запнулся. И БФГ тоже не самое качественное получилось. Ну, такой финиш средненько, конечно, средненько. Лолипоп 35 35,2. 25-я неделя. Это почти год уже, ребята. Почти год. Ну, полгода, ладно. И почти. Так, очень долго на плазме тоже поднимался Мог бы гораздо быстрее это сделать Вот, видите, у меня старый тайм 37.2 Бомжарский Ребята там срез понаходили <клышь> Тоже кидает от центра, наперед не закидывает Здесь уже не запинается за счет этого, я думаю И по БФГ более-менее получилось Нормально, нормально Ну... Разница в 200, казалось бы, должно быть побольше, но Так уж как-то вышло а, Димон не прислал, я сейчас смотрю Варпекер, что? Варпекер! 33,4 Варпекер! Варпак! Димон! Так, таймскелл, тут все ясно Очень много скорости Тоже пока что без срез. Поднимается на плазме Примерно <смех> На повороте Кидает ракету, но тоже не очень качественно Все углы еще собирает Ну кипиш, ну давай, ты же мы же знаем Что ты можешь нормально проходить карту Ладно, наперед хотя бы закинуть. И целый бак получился Красавчик Красавчик, но можно было бы, конечно, гораздо побыстрее The Violence, 32,6 <laughs> В Узбекистане тоже есть фанаты дефрага Да, это очень круто Очень круто По всему миру есть фанаты дефрага А если ты еще не жал прыжок во время климба наверх, либо куда-либо Это была бы просто отдельная тебе Отдельный лайк, так скажем. Отстреливался, кстати, на, на повороте. Тоже не самый эффективный способ, но уже есть какое-то понимание, я думаю, у человека, что как лучше ее сделать. Кидал наперед. Затаймил. Забрался. Без начальной скорости, но и так сойдет, учитывая, что демка в целом очень быстрая. 31.1 из 100. Но я так думаю, что со срезой будут 30 таймы. Не знаю, почему я их ждал здесь И жду здесь Где среза? Это же изи среза с рампочками, как я показывал Она не тяжелая Там само долетается все Тоже от дальней стены Еще и много скорости Грубо говоря, потерял Мог бы отстрелиться от дальней стены поэффективнее Но упсов 30-40 Ой, на гранате я очень долго здесь затупил Но словил очень хорошо гранату и без цел-бага. 31.7. Хейз. <звы> Угол э, очень странный. 74. Возможно, там... Вот, на повороте. Вот. Вот. 800. Вот. Кейз. Красавчик. Ну, в остальном, конечно, да. Ну, вот, вот, типа, прошел в целом медленнее, но за счет вот этого вот этой ракеты он вышел вперед. Волканоид 34. Опа! Вот и срезка первая. Красавчик волконоид. Ну, ракета, опять же, не самая эффективная. На повороте здесь много скорости потерял. Зачем-то спальмил прямо прыжок на лесингах. Можно просто обычным лужам пролетать. Ну, это тебе типа, не критично, но я думаю, что в целом, если какая-то карта будет комплексная, из каких-то да, таких леснинг, и так далее, то ему это помешает. И неплохая БФГ В целом пройдено неплохо Но можно, конечно, гораздо лучше, если где-то хотя бы на стрейфе не терять скорость Варпекер 32 Ну, варпак порадовал, конечно, варпекер Так, без срезки Наверное, рокет будет хороший, очень быстро поднялся на плазме вот, сходит пешком. Да. Стреляет на повороте. Сохраня... Мог бы побольше сохранить, но и так сойдет. Нормально, нормально. Здесь даблджаун сразу. Ой, наперед не кидал. Ошибка. И гранату очень хорошо словил. И, к сожалению, получился целбаг. Так бы, если бы БФК получилось по прямо хорошая, то он мог бы из 30 выйти, на самом деле. Миха, Механик пи! -ми... Механика Берем вандеты вместо варпака 8:0. Механика Неплохо Так, какая-то срезка здесь походу еще жесткая будет Да Так Пешком сходил? Нет Отдали силы, так Сохранил хорошо много скорости на лесенках немножко просрал И в целом Стрейф второй, второй половин-карты Вообще не очень Но получилось хорошо БФГ И цел Ну, Блин, а где, подожди Тере, Тере, Тере, Механик, Тере Только я больше ничего не помню по-эстонски, сорян Я могу открыть тетрадку и почитать Но не сейчас Я учил эстонский, типа, да а, Ну а -а -а, Что я могу сказать я не знаю, где вот эти 1.8, ой, случайно запустил, но может быть в этой срезе, да, вместо плазмы, может быть еще в чем-то, но тем не менее, опа, опа, шарлон, услышал мои молитвы, отправил хорошую демку, да, топ 3, 27.8, очень хорошо, ну, механик вообще красавчик, как бы, безусловно. я Шарлон. Да, вот, со срезой. Пришлось ему притормозить, хотя можно было бы, наверное, минус джампнуть на первый пад сразу. Потерял здесь очень много скорости. Еще здесь, там, врезался. Ну, блядь, ну, Шарлон, ну как так можно вообще? Но гранату постарался максимально эффективно выбросить. Зацепился при из с гранаты К сожалению И целый баг не получился Но вот вы видели там чеки да, Плюс 800 Это дает вот это среза Это только от моего тайма Говняного 27 Сколько там 800 она дает А если еще все остальное сделать Получше то это конечно Прокипоп 27.7 второе место Поздравляю тебя, Нормально нормально, Красава Адепты буддизма растут Растут Скоро будут всем наваливать изды. Так, среза через рампу. Пешком? Нет, пешком не сходил, отталкивался от дальней стены. Это не совсем, а -а -а -а -а. ну, не совсем как-то про, да? Не учитывая, что про типов выделил про в своем нике, а надо вы было выделить поп. Как-то не по прошному про ки поп то ракета говняная такая Икарус, первое место Разница, ребята, в 4 Сука, в 4 даже больше 4,6 секунд 4 секунды, где? Ну я знаю где, на самом деле на минус-джампах Все сделано и на хорошем сохранении скорости Давайте посмотрим Что теперь? Что теперь? Так Да, вот он сразу а, -а, -а, -а. Ну вот, да, вот типа, вот ему И здесь сохранил Здесь можно было получше, мне кажется, повернуть Граната очень хорошая получилась Очень классно вылетел И пешком, да, без лишних джампов Ой, пофигу, засрал, ууу Это было бы Easy 22 Если бы еще скорости не потерял там на стрейфе было бы просто, просто топчик, ребята Uh, ну что, давайте перейдем uh, в броузер, да, значит, вот он, браузер. Ничего, конечно, я не буду спойлерить, там какие-то, ли что кто играет, не играет или когда смотрит. Такие-то, в общем, у нас результаты. Очень приятно было увидеть киселя Ну, okay, Кианекса граната просто огонь. Стронгес, пятый перебил пуза, это очень и очень круто. Проки-поп не про. Парки-поп-поп. Кет, красавчик Роман, спасибо Жду, если ты вдруг мне напишешь Будет круто, если мы запишем пару обзорчиков В Q3 разберем Ну и Все Димон не прислал Димон слабохарактерный Дрочит на рейтинг, я, говорит, не хочу получать плохой рейтинг За то, что буду пятым Пятый варпак 22, неплохое число, между прочим Гуси, лебеди Ну ладно, в общем-то все, ребят Всем большое спасибо Всем Удачи, увидимся на следующих обзорах, стримах и так далее, и так далее. Если хотите как-то поддержать, мотивировать немножко, то с этим в последнее время проблемы записывать обзоры еще. но ну, они в любом случае еще будут, но если вдруг вам хочется сделать мне приятно, можете поддержать меня по ссылкам в описании. Хотя бы любая копеечка будет, конечно, уже очень-очень приятно. Все, ребят, всем спасибо, всем удачи, не забывайте стараться лучше.